Привет, друзья! Это видеообзор электросамоката Dualtron Mini. Разберем его по максимуму и детально рассмотрим со всех сторон. Вот он пришел, Dualtron Minic. Сказка просто. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что это у нас такое. Гироскутер шоп. Габариты коробки. Электросамокат упакован в заводскую коробку. Сверху находится целиковый пенопластовый блок во всю длину и ширину электросамоката. В комплектацию входит кабель для зарядного устройства, набор ключей для сборки самоката, фиксатор руля, пульт управления LED-подсветкой, три заглушки на колеса, четвертая уже предустановлен на мотор-колесе и двухамперное зарядное устройство. Сам электросамокат дополнительно упакован в прозрачный пакет для исключения потертости корпуса во время транспортировки. После извлечения транспорта из коробки его необходимо разложить. Для этого оттягиваем внутренний рычаг в основании рулевой стойки и поднимаем колонку до характерного щелчка. Далее необходимо вооружиться фиксатором, который идет в комплекте, и присоединить руль, притянув металлическую крышку шестигранными болтами. Теперь устанавливаем курок акселератора, также при помощи шестигранника. Включаем электросамокат. Подсветку можно регулировать при помощи дополнительного пульта управления. От направления и режима свечения до световых решений и полного отключения. Также габаритные огни и подсветку можно включить или выключить при помощи кнопки в передней части деки рядом с разъемом питания. Разъем питания всего один. Заряжается электросамокат от штатной зарядки порядка 80 часов. Это время можно сократить до 2 часов, докупив отдельно зарядное устройство на 8,5 Ампер. Тормозная система электросамоката двойная, рекуперативная электронная при помощи заднего мотор-колеса и механическая закрытого барабанного типа на том же заднем колесе. Чтобы задействовать электронный тормоз, достаточно слегка нажать на тормозной рычаг. Чтобы использовать механическую систему, просто жмем на рычаг сильнее. Автоматический стоп-сигнал срабатывает при использовании обоих систем торможения. Перейдем к кнопкам на бортовом компьютере. При помощи кнопки Mode можно посмотреть следующие показатели. Заряд аккумулятора в процентах. Время с момента включения. Пробег с момента включения. Общий пробег за всю историю самоката и канал ошибок. Кнопка с точкой является переключением скоростных режимов с первого по третий. Кнопка Power логично отвечает за включение и выключение электросамоката. Если необходимо, можно войти в меню настроек издавых параметров при помощи удержания кнопки Mode P0 размер колес, P1 вольтаж. P2 магнитные полюса. P3 выбор датчика скорости. Единичка внешний, 0 внутренний, P4 выбор километра или мили. P5 0, старт с места, единичка, старт с толчка. P6, круиз-контроль, 1 включено, 0 выключено. P7, уровень плавного старта, от 0 до 5, чем выше показатель, тем плавнее старт. P8, уровень выдаваемой скорости в процентах. P9, крутящий момент, battery safe, энергосбережение мощности на старте, то есть настройка по весу райдера, где первый уровень максимальный вес, второй средний и третий уровень минимальный вес райдера. ПА – рекуперация от 0 до 5, чем выше, тем резче тормоз. ПБ – яркость дисплея. ПЦ – время отключения самоката. ПД – АБС – 0 выключена, единичка включена. На фиксаторе руля присутствует так называемый рудимент в виде язычка, который остался от предыдущих версий модельного ряда, а теперь может быть использован, наверное, только в виде крючка для подвешивания груза. Складной механизм претерпел некоторые изменения. Для сложения электросамоката необходимо выдвинуть боковой штырь с поворотом и потянуть центральную ручку на себя, после чего можно сложить рулевую колонку до щелчка. О да, не прошло и века! Наконец-то руль Dualtron не болтается по сторонам. Как и сказал ранее, теперь не нужен фиксатор в районе заднего крыла. Сложили стойку и она зафиксировалась. Габариты самоката в сложенном положении вы видите на экране. Раскладывается электросамокат в обратном порядке. Габариты в разложенном состоянии на экране. Клиренс Dualtron Mini по самым нижним точкам составляет 12 см. Колеса на электросамокате установлены шоссейного типа на 8,5 дюймов в диаметре и 2 дюйма в ширину. Амортизационная система присутствует на обоих колесах и она, на мой взгляд, в разы лучше, чем у всех предыдущих моделей. Это не деревянный эластомер и все отлично отрегулировано уже с завода. Оцените сами. Устал, что ли? На самом деле ход хороший, смотрим. Максимальная нагрузка по заявлению производителя не должна превышать 120 килограмм. Крылья электросамоката из добротного и гибкого пластика довольно широкие и вынесены на приличное расстояние, так что при поездках по лужам грязь вряд ли будет забрызгивать райдера. Все остальные элементы электросамоката, ну естественно, кроме покрышек, курка, акселератора и гривс, выполнены из металла. Тоже железка, ну, Железо. Подножка электросамоката вполне справляется со своей задачей. Да это не мудрено, ведь собственный вес Dualtron Mini составляет 22,5 килограмма. В нашем обзоре представлена 52-вольтовая модель на 17,5 ампер-часов с высокоемкими элементами аккумулятора LG на 3,5 тысячи миллиампер-часов. Вот этот кожух тоже металлический Целая деталь получается крепление складного механизма там есть что-нибудь? Какие-то проставки, да. гайки? Да, там смысле. получается не просто же, как и шайбами. Угу. В любом Но резинок нет, я смотрю, никаких прокладок. Нет, резинок, конечно, нет никаких. Вот эти резьбовые соединения, они, во-первых, здесь соответственно фиксаторы фиксатор резьбы, и как такое влаги туда пропустить, ну, они не состоянии, Потому что это не какой-то герметичный корпус хотя там какое-то разряжение будет создаваться, чтобы через резьбовые соединения просачивались к этому Макс, Ты сейчас говоришь про этот, фиксатор резьбы, то есть синяя хрень такая на болтах Ну да, только у них они немножко другого цвета, то есть ну, здесь присутствует фиксатор резьбы вот Белый и еще сверху не чем-то заливает. Какая-то эпоксидка не поняла, ага. вообще такое вообще Я понял, то есть такая хрень есть да. Болты в принципе защищены. На жёл, на желачку похоже. А где по периметру ты движешь отверстие? Ну, я имею в виду, что вот это вот соединение больше несет, допустим, вреда чем резьбовое соединение болта. Mm -hmm. а, то есть по воде. Mm -hmm. Ну да. да. Ясно. Тут ну, это. в первую очередь, что здесь, вот, если посмотреть, сама вот эта деталь, на ней нет никакого там, герметика. И опять же, через эти швы, ну, возможно, вероятно, протекание воды. То есть, будет затекать вовнутрь. то есть, здесь никакой герметика нет, на этой крышке передней. Ну, ну, я думаю, это не критично, то есть, ну, здесь, конечно, есть косяк в плане. Сейчас посмотрим еще контроллер, насколько он там магнитичный. Скрутки вряд ли мы обнаружим, все равно в этом базе. <laughs> надеюсь, да. Да, я думаю, что через фишки-то как-то тоже вода не особо должна попадать. Мне вот это нравится, херня, а, То, что залито. Ну да, ну, во-первых, это сделано для того, чтобы провода не выпадали, потому что легко их можно из-за того, что они тоненькие. Больше как защита от обрыва mm -hmm. Инвертор, короче 52 вольта питания, а преобразует он ток для питания всего, всего света, получается. Потому что вот идет запитка от контроллера, отсюда выходят 52 вольта. Сюда я уже из этой коробки по этим проводам расходится на остальную подсветку, то есть идет на кнопку, и запитывается вся остальное <сёк> цветовое оборудование самока. Потому что 52 вольта для светодиода это очень много. <сёк> Слушай, термопаста так намазана. Ну да, конкретно. Причем он сам по себе контроллер посажен на дополнительный радиатор, то есть одним блоком выполнен вместе с инвертором. Угу. Блок, отвечающий за светодиоды. То есть, светодиодный лента. Помогает и светиться разными функциями торчит. Ну, играть. Блок приема и коммутация, то есть у дуалтронов он находится вот здесь, в самом гусе. А, допустим, у тандра у него находится это, вот здесь получается Долтон 3 вместе вот, там находится сам этот блок Он и принимающий и, и задающий сигнал вот, Здесь он же находится в деке Но опять же, видно, что контроллером сам по себе никакой обработки от влаг... ну, То есть благозащиты на нем нет. Вот так сказать. То есть это сухие платы без какого-либо лака. Шестифеты. Шестифеты обычный контроллер. Да, тут кон конкретно они, в принципе, набахали. И видно, что есть только ведущие шины. нормально хорошо сделал контроллер принципе, весь минимут да опять же как бы есть как и у всех контроллеров силиконовые эти прокладки но это не гарантирует того что там не скопится конденсат и ложится какой-либо из микросхем. а это силикон или пластик вот это вот? Да. Это силиконовая вот, прокладочка. Угу. Ну уж хоть какая-то надежда. Но сверху все равно тут уже дырки проникли. Да, конечно. В принципе, здесь воздух, он свободно гуляет, и перепадает температура, опять же, конденсатор, подкапливается и может наделать дело. У мини он делает так, чтобы вот эти фишки держали ток, и из-за плохого контакта не нагревались. Потому что у некоторых самокатов при превышении нагрузки вот в этих местах начинают оплавляться провода. Мини-Моторс просто запавит эти фишки. Что касается мощности мотор-колеса, со слов инженеров от завода Мини-Моторс, пиковая мощность мотор-колеса не превышает 1600 ватт. А, вообще осень у них зафиксирована... У, у, ну, у всех самокатов, в принципе, идет один стопор от проворачивания статора, вот. у мини-моторса длип идет два, то есть один и второй. То есть уже под нагрузкой оси практически будет невозможно провернуться и оборвать он пол. Магнит у нас три с половиной получается. Угу. Три с половиной, да? Да, Что то у нас. То на 3,5. Угу. Нижтек. Коррозии нет то есть. Видно, что самокат упакован был хорошо, то есть и ни в каких влажных условиях он не находился. Бывает, самокаты приходят из Китая уже с коррозией внутри, но это либо из-за того, что хранился неправильно, то есть была какая-то влажная погода, то есть либо находился во влажном помещении, из-за этого сами обмотки и магниты начинают корродировать. По качеству намотки мини-моторс в принципе выполнено здесь тоже все отлично. Изнутри они магниты ничем не обработаны, то есть какого антикраазионного покрытия здесь нет. Просто голый металл, Как и сам статор. Ну, в принципе, нормально, мотор колесо у мини-моторс по исполнению все качественно сделано. Вообще я не вижу нареканий прям критических. Даже по. Там, как провода уложены, все сделано аккуратно. То есть из двух частей он собрано. Ну давай ладно, сейчас с разберемся. Да. Вскроем акуму. Посмотрим. Lg там не лжи, что там стоит за банку. Гимон кто-нибудь напишет. О, криворукий. Рожаю. Отрезать ровно не мог. там um... даже еговар год есть <laughs> офигенно 3w был No, точно, точно, точно. 3 500 миллиампер час элемент элемент стоит, если это емкостная потому что обычно ну, то есть на китайских самокатах используется там, 2 2 ампер 3,5 вот. из-за этого такая маленькая батарейка и такая большая емкость круто ну да семнадцать мм. в сейчас по BMS у нас используемая вот такая ведущая шина в принципе такая мощная ну в принципе у Минимоторс в плане BMS исполнение тоже хорошее они причем делают сами в ну то есть не закупают за это собственно производство Ну, как правило по BMS на Minimotors нареканий не было я думаю, что вот с этим <свят> аппаратом будет точно такая же история. Ну да, вот получается вывод на минус шина идет. Вот, вот плюсовые выводы с БМС уже. даже минимум тут в качестве исполнения на высоком уровне относительно китайский самокат. Ну... Да, мне вот эти штуковины нравятся всякие. Они как бы не дают вибрации. -то да, нравится. конечно, потому что здесь присутствуют вот эти ножки. Если она будет прыгать, гулять, то есть... Ну, Естественно, это все быстро выйдет из строя, поэтому здесь присутствуют такие прокладочки. Чтобы все это долго ходило. Блин, ну круто, мне нравится батарейка, прям супер. Сняли курок, Долтон мини. У него здесь завода уже присутствует, влагозащита в виде напыления лака. Вот. Есть, жесткий лак. То есть, как минимум, на заводе уже позаботились о том, что. Это открытая часть самоката открытая часть электроники. Вот и она нуждается в дополнительной его То есть у него уже здесь она есть. Заводы. Ну, наверное, просто даже топлак здесь. Помогу. Наверное, будет видно топлак сковывается. То есть. Угу. ты видишь, да? Да. Здесь присутствует лак. Еще в чем прикол Коркамини Моторс, то, что у него сам по себе корпус собирается так, что есть вот эти буртики, они тоже дополнительно защищают его оплаты То есть сам по себе он какой-то герметичный, даже без какого-либо герметика. Вот. И даже если вода будет здесь стекать, во-первых, она сама по себе здесь маленькие стыки и сложно будет пробиться. Плюс у него есть дополнительный барьер в виде вот этого буртика. То есть ее ей надо будет пройти, то есть сначала сюда, потом обойти его и уже зайти в контроллер. Единственное слабое место здесь это курок сам по себе. И то он сам в принципе по себе, ну, то есть вполне верно учитывая то, что там есть на самой электронике лак, я думаю с этим курком даже под легким дождем ничего не будет. И главное не топить лучше. Да, да, да. Если, конечно, полностью его залить водой, то я думаю, что все-таки сам экран закротит и выйдет из строя, но, в принципе, по качеству исполнения, это в данный момент, наверное, один из лучших курков, которые я видел, заводских. Вот это силиконовая проставка, это не металл, куда упирается гусь. Да, сложно, если его разложить, ну, упирается как раз в силиконовую штуку. Да, и что самое интересное, вот эта втулка, она регулирована. то есть вот эти болты отпускаются, и с этой стороны вот здесь вот эти, есть клетки, которые можно подвести, ну, то есть подпереть как бы, по, по ходу износа вот эти вот. вот, вот, вот, вот, вот Круто. Вот эти да, вот маленькие, да? Да, да, да, вот эти секретки. То есть если появляется люфт, просто здесь отжимаете, и подводите дальше сам этот упор И сам к себе устранится Если, конечно, здесь не разбились втулочки Но я думаю, если не допускать самого по себе здесь какого-то люфта критического То втулки здесь разбиваться не должны Огонь Вот так, ребят, выглядит сейчас бедолага Dualtron Mini Разобрали специально для вас чтобы вы посмотрели, что это такое за зверь. Протестируем скорость, вставим видосик, смотрите дальше. Максимальная скорость Dualtron Mini по заявлению производителя составляет 45 км в час. К сожалению, на улице слишком скользко для теста, и мы записали для вас максимальную скорость на холостом ходу. В подвешенном состоянии она достигла 54 км в час. В принципе, считаю, что компании Mini-Motors можно верить в данных показателях. И с нагрузкой среднего веса райдера 70 кг самокат сможет разогнаться до 45 км в час по ровной дороге. Что касается дальности поездки, Dualtron Mini способен проезжать до 55 км на одном заряде с учетом веса райдера около 70 кг, средней скорости до 25 км в час по ровной поверхности в теплое время года. Сейчас на экране вы видите таблицу технических характеристик и цену электросамоката Dualtron Mini на момент съемок обзора. Чтобы посмотреть актуальную цену, пройдите по ссылке на страницу официального магазина в описании к этому ролику. Спасибо за просмотр, смотрите следующее видео или просто переходите на главную страницу канала, там уже собрано много интересной информации из мира электротранспорта.